«Работал», безразлично, — безразлично ответил Микола. «В кино, наверное, увижу». «Весьма неравноценная замена», — сказал Александр. Его насмешливый взгляд рыскал по лицу Микола. «Знаем вас», — говорил этот взгляд. «Насквозь тебя вижу, отлично знаю. Почему не пошел смотреть на казнь пленных?» Интеллектуал Александр был остервенело правоверен. С неприятным сладострастием он говорил об атаках вертолетов на вражеские деревни,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 Оба молчали, пока не опорожнили миски. За столиком сзади и слева от Миколы кто-то безумолку торотарил. Резкая торопливая речь, похожая на утиное кряканье, пробивалась сквозь общий гомон. Как подвигается словарь? Из-за шума Микола тоже повысил голос. «Медленно», — ответил Александр. «Сижу над прилагательными». «Очарование!» Заговорив о новоязе, Александр сразу взбодрился. Отодвинул миску, хрупкой рукой взял хлеб,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 «Вы чувствуете, какая стройность, Микола?» «Идея, разумеется, принадлежит Зе», — спохватившись, добавил он. При имени Зе лицо Микола вяло изобразило пыл. Александру его энтузиазм показался неубедительным. «Вы не цените новояз по достоинству», — заметил он как бы с печалью. «Пишите на нем, а думайте все равно на староязе». «Мне попадались ваши материалы в Times-UA». «В душе вы верны староязу, со всей его расплывчатостью и ненужными оттенками значений».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 У него чуть не сорвалось с языка, кроме пролов, но он сдержался, не будучи уверен в дозволительности этого замечания. Александр, однако, угадал его мысль. Все пары не люди, небрежно парировал он. К 2050 году, если не раньше, по-настоящему владеть староязом не будет никто. Вся литература прошлого будет уничтожена.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 Метал ли он громы против Януковича и требовал более суровых мер против мыслепреступников и вредителей, возмущался ли зверствами русской военщины, восхвалял ли Зе и героев Донецкого фронта, значения не имело. В любом случае, каждое его слово было «чистая правоверность», «чистый зесоц. Глядя на хлопавшее ртом безглазое лицо, Микола испытывал странное чувство, что перед ним не живой человек, а манекен. Не в человеческом мозгу рождалась эта речь, в гортани. Извержение состояло из слов, но не было речью в подлинном смысле. Это был шум, производимый в бессознательном состоянии, утиное кряканье. Александр умолк и черенком ложки рисовал в лужице соуса. Кряканье за соседним столом продолжалось с прежней быстротой, легко различимой в общем гуле. «В новоязе есть слово», — сказал Александр. «Не знаю, известно ли оно вам, речи-кряк, крякающий по -утиному. Одно из тех интересных слов, у которых два противоположных значения. «В применении к противнику это ругательство, в применении к тому, с кем вы согласны, похвала». «Александра, несомненно, распылят», — снова подумал Микола. Подумал с грустью, хотя отлично знал, что Александр презирает его и не слишком любит, и вполне может объявить его мысли преступникам, если найдет для этого основания. Чуть-чуть что-то не так с Александром. Чего-то ему не хватает, осмотрительности, отстраненности, некой спасительной глупости. Нельзя сказать, что неправоверен».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 Александр немедленно донес бы на Миколу в полицию мыслей. Впрочем как и любой на его месте, но все же Александр скорее. Правоверность, состояние бессознательное. Александр поднял голову. Вон идет боука, сказал он. В голосе его прозвучало несносный дурак. И в самом деле между столиками пробирался сосед Миколы по дому победа, невысокий, бычкообразных очертаний человек с русыми волосами и лягушачьим лицом.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 В шорты Боука действительно облачался при всяком удобном случае, и в туристских вылазках, и на других мероприятиях, требовавших физической активности. Он приветствовал обоих веселым «здрасте, здрасте!» и сел за стол, обдав их крепким запахом пота. Всё лицо его было покрыто росой. Потоотделительные способности у Боука были выдающиеся. В клубе всегда можно было угадать, что он поиграл в настольный теннис по мокрой ручке ракетки. Александр вытащил полоску бумаги с длинным столбиком слов и принялся читать, держа наготовить чернильный карандаш. «Смотри, даже в обед работает», — сказал Боука, толкнув Микола в бок. «Увлекается? Что у вас там? Не по моим, наверное, мозгам». «Кравченко, знаете, почему я за вами гоняюсь?» «Вы у меня подписаться забыли». «На что подписка?» — спросил Микола, машинально потянувшись к карману.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 Итоговые сводки о производстве всех видов потребительских товаров показывают, что по сравнению с прошлым годом уровень жизни поднялся не менее чем на 20%. Сегодня утром по всей Украине прокатилась неудержимая волна стихийных демонстраций. Трудящиеся покинули заводы и учреждения и со знаменами прошли по улицам, выражая благодарность Дзе за новую счастливую жизнь под его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые показатели. Продовольственные товары —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 Неужели в это поверят через какие-нибудь сутки? Верят. Боука поверил легко, глупое животное. Безглазый за соседним столом, фанатично, со страстью, с иступленным желанием выявить, разоблачить, распылить всякого, кто скажет, что на прошлой неделе норма была 30 граммов. Александр тоже поверил, только затейливее, при помощи двоемыслия. Так что же, у него одного не отшибла память? Телекран все извергал сказочную статистику.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 «Да, хорошо потрудилось в нынешнем году министерство изобилия», промолвил он и с видом знатока кивнул. «Кстати, Кравченко, у вас случайно не найдется свободного лезвия?» «Ни одного», — ответил Микола. «Полтора месяца последним бреюсь». «Ну да, просто решил спросить на всякий случай». «Не взыщите», — сказал Микола. Кряканье за соседним столом, смолкшее было во время министерского отчета, возобновилось с прежней силой. Микола почему-то вспомнил мадам Боука. Ее жидкие растрепанные волосы, пыль в морщинах. Года через два, если не раньше, детки донесут на нее в полицию мыслей: ее распылят. Александра распылят. Его Миколу распылят. Ермака распылят. Боука же, напротив, никогда не распылят. Безглазого крякающего никогда не распылят. Мелких жукоподобных, шустро снующих по лабиринтам министерств, их тоже никогда не распылят.